Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре будет у нас проект Step Up. Разберем, что это такое дешевая копия оригинального Step или это такой же сильный конкурент, да еще и с лучшими технологиями. Попробуем в этом разобраться, посмотрим, какая цена. Был вчера листинг на бирже, на какие биржи залистили, что можно ожидать и какие перспективы. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся, поехали! Так, друзья, Step Up, в первую очередь, кто знаком с да, это прям супер копия, ну, все идентично, один в один будет работать, это будет игра NFT, она связана с спортом, то есть вы берете там кроссовки, занимаетесь фитнесом, бегом, прогулкой, делаете шаги, за это получаете криптовалюту, продаете эту криптовалюту, таким образом зарабатывая и делаете еще и очень... Полезнее действия, как активность, занятие спортом и все остальное. То есть, в принципе, можете присвоить себе хорошую привычку и еще и на этом заработать. Но в Step Up должно быть функций еще поболее. А именно здесь и доход, и социальная радость. То есть, здесь вы можете общаться друг с другом таким образом, чтобы между... Пользователями могли устраивать турниры, соревнования и иметь возможность еще больше зарабатывать. Ну и также все это будет на передовых технологиях работать, метавселенной и дополнительной реальности на блокчейне. Здесь, ребят очень сильная команда у них. Вы, я не буду сейчас, скажем, подробно удаваться. Вы можете сами загулить, почитать, что это за люди. То есть это профессионалы свое дело, особенно в играх, в NFT, в блокчейне. То есть, ребята очень сильные, мощные советники, можете о них почитать, ознакомиться. То есть с командой, все здесь порядок, они открыты, и это очень круто. А также они потихонечку начинают привлекать все послов. Послы. Э, миссия послов заключается в том, в особенности, что это будут там звезды, в особенности какого-то, э, ну вот как. К примеру, да, Даниэль Ричи, вот заядлый бегун, опытный гребец, и то есть типа подобие ему какие-то спортсмены, бывшие или настоящие, они будут тестировать вот эту всю историю, приложения, ну и однозначно вот это все дело пиарить. Также скажу сразу, токен уже вчера залистился, но здесь еще нет приложения, которое мы можем скачать и начать с ним работать. Так вот. Вы можете отправить заявку здесь вот у вас на сайте, я оставлю ссылку под описанием сайт, сам внизу низу пролистайте, сюда вы можете вбить свою почту, отправить заявку и может, если еще порог там вот этих тестирований не закончился, там может вас пригласят для тестировки, может даже попадут какие-то кросы там или дешевле, или просто для теста. В общем, не знаю, я почту свою оставил, если пришлют что-то, какие-то инструкции, рекомендации, то обязательно с удовольствием протащу вот эту игру. Я вчера отдавал пост в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Вот, к примеру, если вы вчера увидели этот пост и последовали рекомендации, которые я писал, что будет листинг и на каком-то откате можете взять на маленькую копеечку, чтобы поймать какие-то иксы. Так вот, при листинге на бирже он откатился буквально минимум на 12 центов. И вот кто успел, кому повезло, тот уже может сейчас вытягивать, ну, и вытягивать ну, практически 3 икса. Представьте, это от э, просадки. Но я, к сожалению, пост сделал, а сам забыл А листинге. Отвлекли меня, пришел и уже покупать в принципе как-то и стрёмно. Но я вот смотрю на график и вспоминаю, степен, когда листился, вся эта история росла просто безоткатно. Сейчас она дает уже безумных каких-то 7200%, это 72 икса. Я надеялся и до сих пор надеюсь на хоть на какой-то откат, но пока его не происходит. Я бы готов тремя частями закупиться, около 17-18 центов. Маленькую покупку сделать на 10 центов, вторую покупку, и все, что ниже упадет, еще третьим ордером добавится. То есть я надеюсь, что будет какая-то коррекция до выхода там приложения. Но еще раз повторюсь, я боюсь, что нам уже могут цены этих не дать. Потому что вот эта вся история растет реально сейчас на хайпе. Очень много кто не успел залететь в Steppen, хотят, так сказать... Догнать упущенные возможности, а те, кто в степен зарабатывает или заработал много, естественно, они какие-то объемы, активы переведут сюда и тоже попробуют на хайпе вот этом заработать. Поэтому не знаю, друзья, дадут вам цены или нет. Сейчас покупать, в принципе, мне лично стрёмно залистили его на такие биржи, как OKX, это одна из топовых сейчас бирж, ссылка под видео описании обязательно регистрируйтесь, на которой торгуется есть MAX, HUB Global уже, Bybit, Gate.io, то есть сразу практически ну, и топовые, и средняя мощная биржи, там уже токен есть. Представьте дальше, если вот этот токен попадет на биржу Binance, мы же понимаем, что там иксы будут еще ему обеспечены, это по-любому, потому что любые листинги на сопровождается, сопровождаются ну, вообще большим спросом, ажиотажем и практически всегда еще дают толчок для роста цены. Что мне еще больше понравилось, то что здесь вчера была разблокировка в инвесторов. И самое э, примечательное, что здесь нет фондов, да, как степен, которые сидят там на иксах около 400-500 иксов, может даже больше у них. И не знаешь, когда они там будут сильно сливать. Ну, в принципе, понятно, когда у них есть вестинг, э, будет разблокировка монет, но мы не знаем, будет ли они сливать сразу в рынок или будет держать до определенной цены. И это всегда, вот, э, чувствуется такой напряг, да, когда у вас токены не по одному центу, Uh, условно, когда люди покупают там по 3 доллара степен. Поэтому им, конечно, стрёмно. Здесь же история получше. Во-первых, здесь было все uh, устроено на маркет DAO. Могли купить всех, кто там держал монеты ДАУ по-моему, от половиной тысяч долларов или больше. Ну, суть не важна. Дело в том, что у вас была возможность, и у меня тоже, но я, к сожалению, ей не воспользовался. А именно была хорошая возможность купить по э, сколько здесь вот видите 0.2049 вот такая цена была э, можно было купить на 200 на 500 долларов соответственно этих токенов то есть и вчера был разлог у них 10 процентов это вся история уже давно окупилась сами понимаете и дальше у них будет трехмесячный перерыв э, клифф и потом будет по 10 процентов линейный вестинг э, 18 месяцев. Что тоже очень круто и абсолютно я не думаю, что оно будет оказывать какое-то влияние сильное на цену. Все, все это у них разблокируется аж 21 декабря 2023 года. Здесь видите, вот именно на этом паблик сайле было 14% раздано, Дальше у них токеномика 20 идет на стейкинг, 30 на майнинг, команда 15, партнеры 6%, ну и маркетинг 15. Всего будет 5 миллиардов токенов. И экономика здесь хорошо расписана, и токены Step Up, они будут включать в себя блокировку, поощрение за ликвидность, выкуп и сжигание. Будет два вида токенов, FitFI, вот этот только что, что я вам показывал, уже залистен на бирже, это токен, соответственно, управления. И будет токен Cal, это внутриигровой будет токен, я так понимаю, он уже запустится при тестировании. И либо при уже полном реализе приложения, за него мы будем покупать вот эти NFT, кроссовки, зарабатывать при беге, там, выполнение каких-то определенных задач, связанных с фитнесом, ну и будем за них получать поощрение. Также токен Fitfi да, будет участвовать в вот таком стейкинге, можно будет делать вот ставку. И будет дроп своего рода, будут какие-то разыгрываться билеты, будет, наверное, в зависимости, сколько вы токенов там держите. И вот эти билеты мы можем, будем использовать, если попадет шанс и участвовать в событиях по NFT-шкам. Я так понимаю, будет на каждом мероприятии какие-то уникальные коллекции из кроссовок, там хорошие, которые будут приносить хорошую доходность. Так вот здесь через тайкинг будет возможность через эти билеты их выиграть. Вот такая будет коробочка, в этом билет нажимаете, ну и будем смотреть, что-то там будет попадаться. В общем, смотрите, пока все сырое, еще даже нет бета-тестирования, только залистили токен управления, второго токена еще нет, но хайп уже сумасшедший, <laughs> токен растет, не знаю, даст он коррекцию или нет, желательно, чтобы дал, чтобы хоть чуть-чуть там что-то, Закупить, да, с надеждой на то, что этот проект реализуется и будет достойным, ну не копия, я сказал, а хотя бы конкурентом И уже если треть того, что получится в степен, это уже будет сумасшедший доход. А если они сравняются или половину хотя бы сравняется степен, то я думаю, здесь тоже удастся многим заработать. Ну и ждем реализа. Я буду стараться по возможности поучаствовать и в бета-версии, ну и в основном версии. И самое главное, мне нравится, что вроде они обещают, что кроссовки будут стоить не как в степен, уже больше штуки долларов, а порог хода будет ниже значительно. И то есть мы там за пару сотен баксов, может 200-300 долларов, сможем тоже э, купить кроссовки. Это хорошо, это будет больше массовости, больше людей сможет э, играть вот эту игру, потому что порог там больше тысячи долларов, но он для многих неподъемный, особенности в текущих реалиях и условиях, которые происходят в мире. Ну согласитесь, у вас должны быть не последние деньги, чтобы купить там инфантичные кроссовки, потому что гарантии же нету, что вы отобьете или еще чего-то. Это все равно своего рода риск, поэтому условно мы все равно должны сюда вкладывать только свободные деньги. Поэтому, что вы думаете об этом проекте? Будете ли вы рисковать э, там, инвестировать в него или будете ждать приложения покупать кроссовки, пробовать бегать и зарабатывать на этом? Будет интересно почитать в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, потому что если выйдут кроссы, я буду их покупать. По возможности попробую. В них зарабатывать. Ну и будет делать какие-то отчеты, отзоры. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.